Мы выиграем, но все. Мы это кто? Россия. Да? А, а что ты, а вот у вот, него вот, вот, неправильный подход. Вы это кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, да, госслужащий. А я, я это Россия. Да. Россия это я. Да. У нас среди спортсменов есть? Э, Нет у нас. Сейчас.